Часть вторая задачи D2, второй задачи из динамики. Решение дифференциальных уравнений движения при действии на тело переменной силы. Переменная сила у нас задается вот в таком виде. То есть она задается в векторном виде, при этом вектор силы P разлагается на составляющие. Необходимые решения имеются. И ЖК, это значит единичные векторы орта координатных соответственных осей. Оси абсцисс-ординат и аппликат, соответственно. Ну, уже ускорение свободного падения. Предлагают принять вот значение 981. Ф коэффициент трения скольжения. Т время x, y, z, маленькая x-y, z, это, соответственно, координаты точки, точнее, проекции радиус вектора точки и проекции вектора скорости на оси координат. Во всех случаях, когда сила p будет зависеть от величин значит, x, z, то есть проекции радиуса вектора и проекции скорости x-z, x точка z. X', z' Надо рассмотреть движение точки, при котором эти величины только положительны. И вот у нас пример выполнения задания. Итак, вот наше тело. Материальная точка M с радиус-вектором R, который имеет координаты x, z. z у нас в данном случае вертикальная ось направлена вверх. x горизонтальная направлена вправо. На нее действуют, значит, две силы. Это у нас что в данном случае? А, при первом решении, при первом варианте решения, смотрите. Найти уравнение движения точки без учета и с учетом силы R. То есть первый вариант без учета силы R. То есть действуют всего две силы. Сила P, вот она разложена на орты I и K, на ось абсцисс и на ось аппликат Z, вот у нас сила сопротивления, которая зависит от вектора скорости точки, движущейся точки. Но в первом случае мы эту силу не учитываем. Итак, действуют две силы P и G. Сила тяжести и сила P, которая задана в условии задачи. Итак, давайте рассмотрим, значит, что у нас Имеется. И почему у нас сила P так аккуратно направлена именно по радиусу вектору точки M. То есть к, выбранной системе, к началу выбранной системы координат O. Давайте с этим разберемся. Итак, наши данные. Что нам дано? Пишем, что же нам дано. Сейчас поменяю цвет стилоса нам дано рисунок один, в общем-то он достаточно простой. Вот он наш рисунок. Вот наша ось Z, вот наша ось X, вот наша точка M с радиус-вектором r. это у нас угол между осиапсис абсцисс и радиус вектором. Угол φ. Значит так, что еще нам дано? То есть нам дано, что положение точки М описывается чем радиус вектором R, который имеет координаты x и z. Это раз. Далее. Нам известно, что масса этой точки М. Равна 1 килограмму. Далее. Нам известно начальное положение. То есть R нулевое. Давайте записывать вот так в столбец. Что так будет удобнее. X0, XZ0 равняется. Чему оно равняется? Значит 10 метров. И соответственно Z0. Извиняюсь. Это Z0 равняет 10 метров. Давайте здесь уберем. Z010, а X0 равняется нулю в метрах. Далее, тут, по-моему, есть V0, ну или первая производная от радиус-вектора в момент T равная нулю, конечно, лучше обозначить. T равная нулю. Чему оно у нас равна? Значит, соответственно, 20 метров в секунду и ноль. 0 метр в секунду сила p у нас равна cr и Я, давайте единичный вектор я буду обороны, обозначать а, а, шапочкой треугольной шапочкой то есть вот это вектор и он направлен вдоль оси x и его модуль равен единице. Соответственно, единичный вектор оси z я буду обозначать k, и сверху тоже треугольная шапочка орд. Плюс К синус Фи. Это первая сила у нас в метонах. И что у нас? Сила сопротивления R. Она направлена против вектора. Скорости, о чем говорит вот этот минус. И написано здесь у нас, что альфа r с точкой ну или короче минус альфа вектор в скорости v. То есть она направлена против вектора скорости и пропорциональна первой степени этой скорости. Теперь c у нас равняется, вот этот коэффициент c, который здесь встречается, он нам дан. С равняется 4 ньютон на метр. Ну и альфа, который встречается в формуле для силы сопротивления, тоже нам дан 2 ньютона умножить на секунду, деленное на метр. То есть все эти величины нам данные. Требуется найти. Что же нам требуется найти? То есть с данным мы разобрались найти, Что нам требуется найти? Уравнение движения без учета силы R. То есть первый вариант мы не учитываем. R считаем равным нулю, Надо нам найти уравнение движения. То есть зависимость R от T. И второе с учетом. То есть R не равно нулю, а равен вот этой величине. И мы должны найти, значит, что радиус вектор Опять уравнение движения. Зависимость радиуса вектора от времени. Вот, пожалуй, что у нас дано, что нам надо найти. И напоминаю, мы это будем искать с помощью естественно известных законов физики. И из математики нам понадобится теория дифференциальных уравнений. Давайте еще разберемся с тем, что нам дано. Итак, нам дано начальный момент. Точка, давайте это, значит, у нас будет рисунок 1. Давайте на рисунке 2 мы изобразим то, что у нас получается из данных задач. Во-первых, что получается? Что у нас получается в начальный момент x равное 0, y равное, z равное 10. То есть, это z. то есть x равно 0, значит, на этой прямой и z равно 10. Вот это вот, если, допустим, у нас 10. То есть, радиус вектор начальный, в начальный момент... Точка m находится М нулевая. Строго над точкой по вертикали над точкой начала системы координат. Скорость, обратите внимание, скорость как расположена, проекция на ось x равна 20, а проекция на ось z равна 0. То есть, этот скорость, вектор скорости перпендикулярен оси z. То есть v нулевую у нас расположено вот так вот. Эта проекция равна 20 метров в секунду, а эта проекция равна нулю. Таким образом, мы имеем вот такое начальное условие для движения. Теперь разберемся, давайте еще вот с этим вектором P. Для первого случая, я напоминаю, вектор R мы рассматривать не будем. Он у нас равен нулю. Как же расположен вектор P? P. Ну, очень просто. Для этого напомню, что из себя представляет вот этот, вот этот множитель, который у нас выведен в скобки. Но это все очень просто. Давайте мы просто возьмем вектор, хотя бы тот же самый вектор R, радиус вектор точки M. Вот этот вектор. Тогда разложим его на... Две составляющие. На составляющее по оси x, rx, то есть вот на этот вектор. Плюс составляющая по оси z, вот на этот вектор rz. Что у нас будет представлять из себя в этом случае это разложение? То есть мы представили вектор r как сумму двух вот этих составляющих. Вертикальный и горизонтальный. Очень просто. Это у нас будет проекция Rx, то есть сама величина фактически x. Ну Давайте Rx так и оставим. Умножить на что? Единичный вектор оси x. То есть если вот это единичный вектор оси x и e, с шапочкой треугольной, то чтобы получить вот этот вектор, я должен просто и e умножить на проекцию Rx. Плюс что? Ry умножить на что? На коэффициент. То же самое касается вот этого Соответственно, это у нас получается, что. Если это угол у нас φ, то мы видим rx равняется чему? Rx равняется r cos. Rвняется r синус φ. R, не извиняюсь, не r y, а r z. Соответственно, мы можем и здесь, соответственно, r z. Мы можем просто записать r косинус фи умножить на i плюс r синус φ умножить на k. Или вынося r за скобку на вынося множитель i, меня здесь множители местами, вектор i, I вперед, косинус φ назад, так тради... традиционно сложилось, на k синус φ мы видим, что радиус вектор всегда выражается вот с помощью вот такого многочлена. Фактически мы видим, что вектор P у нас из себя что представляет? Вектор P представляет из себя очень простую вещь. Он представляет множитель c. Ведь умножить на что? На радиус вектор R, поскольку вот этот множитель который мы получили здесь. Вот этот множитель. Он фактически и является чем? Радиус вектора. Значит, P у нас равняется C умножить на R. При этом что это означает? Что вектор P имеет что Такое же направление, как и радиус вектор r, только он, что отличается множителем c. В нашем случае c равно 4, нет, он на метр, значит он 4 раза будет что длиннее. То есть это вектор силы p будет что, иметь всегда такое же направление, но будет отличаться вот этим множителем. То есть вектор p у нас всегда будет что параллелен вектору r и тоже он будет всегда проходить через что? Через точку О. То есть, это центральная сила. Пример центральной силы. Ну что ж. Вот мы разобрались с тем, что нам дано и что требуется найти. Теперь мы можем прочитать. Достаточно спокойно начать решение. Смотрите. Понимаю, что здесь написано. На материальную точку действует сила тяжести G и сила P, линия которой проходит через неподвижный центр O. Мы разобрались, почему это написано так. Сила P притягивает точку M к центру O. Модуль этой силы прямо пропорционален расстоянию R от точки до полюса. Вот теперь вы можете подумать, почему же здесь это написано. Хотя я здесь изобразил видите, силу P, наоборот, удаляющую точку M от Точки О. Вот у нас точка О. Вот точка М. А мы встретимся в следующей части.